Епископ Альберт, Альберт Радкин, да. Радки, пожалуйста. То, что, ну, то, что сегодня видно, большой -то вопрос стоит, по чьей стороне Бог? У -у -у. Все спорят, чьи молитвы он слышит, да. чьих или этих, украинцев или русских. Это, один, это большой вопрос, который мы не обсудим даже здесь, сегодня, и не знаю, найдем ли мы ответы на эти. вопрос можем. Вопрос в политике. Ну, когда я услышал мнение, да, я. Как-то так. Другое мнение. Да? Э, вопрос, который я вот обдумал уже месяц, не знаю, как-то родилось. Я думаю, задумался, почему Христос чуждает Церковь, не нашел ничего другого, как взять общественно-политический термин, так лисей правящего собрание и назвать свою Церковь именно политическим термином, хотя мы не политики. Другой вопрос, а почему Церковь не политика? Церковь это люди. Президент Путин тоже человек и тоже Церковь. И когда он заявляет Евангелие и начинает войну. Да. Как ты, ты ну, получается, ты его отрезаешь? Он не часть церкви, получается. Церковь не должна быть в политике. А как же тогда политики? Мы отказываем им ну, вообще быть членами церкви и частью церкви. Лишаем их причастия всего остального. Вопросов много, но вот даже слушая, да, что значит церковь вне политики? Политика ну, это, ну, это управление. Да. Мы сами, как возникли да, политические системы. Мы люди сами решили, что для управления этим обществом нам нужно. Это выбор кого-то избрать более талантливым, мы будем своим делом заниматься. И мы дали эту власть, э, эти же люди, мы учредили также государство. Сначала, наверное, это города были, Ну, если рассматривать по истории города. да, всякие. Mm -hmm. Да, же отсюда и пошло, управление городом, если дословно. Да? Мы сами делегировали кому-то власть. Как этой властью распоряжается, это другой вопрос. Сегодня мы то же самое, мы не можем сказать, что мы вне политики, когда мы ходим на выборы и выбираем. Mm -hmm. Мы выбираем всех, от муниципальных депутатов, да. И другой вопрос, спрашиваем ли мы что-то, пользуемся мы ли тем, для чего мы их выбрали? И являются ли они нашим голосом в той мере, в которой должны являться, да, вот местное самоуправление. То есть вопросов много, которых можно коснуться в этой связи. Ну, вот Война церковь, и мир, церковь, церковь и мир. А, Военно-политические и... конфликты, как вот. Где она должна быть? Вот вы сказали, да, на чьей стороне Бог. Каждый идет. Это очень и... большой вопрос. Сейчас Еще... его везде все задают вопрос, там, кого Бог больше слушает, нас или украинцев. Тут конфликт называют, да, но конфликт когда двое, да. А когда один жил мирный и знать не знал, что рано утром на тебя нападут, жил своей жизнью. Не, не думал, это конфликт или что это? Ну... Конфликт, когда двое есть. Спорят, доказывают. Конфликт можно решать ну, по-разному. Вы же отец, я извиняюсь, что. Э, если ваши дети начинают драться друг с другом, как вы себя чувствуете? Я, мы, мы конкретную ситуацию все равно рассматриваем, Тут не отцовство уже, а живет, да, сын ушел из дома, живет своей жизнью. Никому он не мешает, никого не трогает. И вдруг приходит кто-то другой, да, вот этот мем, который сейчас гуляет по интернету, когда Бог Кайна сказал, где брат твой? Я убил его. Зачем? А иначе бы он меня напал. Вот ситуация, когда или там пойду наверх сейчас, соседи морду набью, за что. Там, ну, есть такой даже рушук христианский. Зашел, позвонил в дверь, жену избил, мужа избил. Нет, но ну, давайте я И нашел у них трубы. Они же могли меня залить сверху. то есть вопрос, как бы, должна ли церковь исследовать, что произошло, или церковь должна. Говорить просто о вот этих э, нравственных... Э... Церковь, во-первых, люди. Вот кто эти люди? Мы с вами? Мы делегированы церковью? Или делегированные сегодня люди церкви на полях сражения доказывали? Простые ребята, простые солдаты, офицеры, которые тоже часть церкви. Это что же церковь, мы их не оттолкнем. Политики это тоже церковь? Или что? Или только мы, святые, вот кто ходит на богослужение, там поднимает руки вверх, хлопает, и, и только это церковь. Ну, Мы отказываем да, всем остальным. Да, в данном случае, наверное, имеется в виду священники и церкви Церковь и... с большой буквы. Тоже вопрос. Ну, понятно, да, как она возникла, да, все эти соборы, как они начинались, как отход церкви был. Ну... Ну, тогда получается, каждый человек своя церковь, нет? Ну, так как-то протестанты и формулировали это все свое вероучение. Но если брать до Константиновский период, все-таки церковь жила больше общины жизни. Да, ну, у нас же есть Слово Божье, которое является таким фундаментом, некотор, нек, неким глазом Божьим, И вот Ветхий Новый Завет он говорит о том, что, что Бог ожидает, да? мне То мне есть, кажется... какое-то завещание или, как сказать, послание к людям, чтобы как жить. А, не... а так каждый человек скажет, ну, я с Богом, я с Богом. У каждого на бляхе написано, Бог с нами, mm -hmm. и давай рубать друг друга. И как нам.. И потом еще если конфликт, я чуть-чуть mm -hmm. решаюсь. То есть конфликт уже тоже имеет, как сказать, ну, временное, так сказать, пространство. Ну, к примеру, столетняя какая-нибудь война. Mm -hmm. То есть она когда-то началась, кто-то был виноват. Но потом прошел даже месяц, это уже реальность. Да? То есть ты не можешь сказать, а вот тот там -то был виноват, поэтому. То есть, Понимаете? Ну, когда Знаешь, что она закончится? Все войны заканчиваются когда-то, заканчиваются не договоры. Нет, нет, нет, нет, нет. нет, я о другом, ну, допустим, там проходит 10 лет, война mm -hmm. еще идет, да? То есть вот христианин, скажем, что он должен? То есть выяснять, кто прав кто виноват был, или он mm -hmm. должен начать учить каким-то нормам, mm -hmm. Опять же, морали даже. говорили морали. о священниках, сейчас о, просто о людях, да, христианин. Ну, есть, Или церковь должна быть свою позицию. Здесь речь о священниках, наверное, о священниках, да? потому что вы правы. Но ну, мы, собрались те, как, войны, как священники. Танцы, и здесь а именно ими. обсуждаем с точки зрения, а вот как бы, какую позицию занимают представители да. официальной да. церкви. и как нам быть? То есть один такой вопрос, который для себя я внутренне задал. А вот ну как нам жить вот в этой сложившейся ситуации? Сидеть отмалчиваться? Да. Нет, Господь сказал, если ты не скажешь, то ты будешь виноват. Мы должны что-то сказать. Сказать что? Мы за своих против чужих, а у Бога что, есть другие дети? У Него нет других детей. Или выяснять, кто 10 лет назад был прав, кто виноват. Да? Это, да. это вот очень, к сожалению, к сожалению, этим сейчас все мы и занимаемся. Да? Вот Это вот как бы историчное суждение, включая там, патриарха Кирилла, да? Тысячу лет назад там, Киев был там. А да, эти говорят, а да нет, я вот это Арестовича тоже смотрел, ну как, как бы, то есть умный парень, да, как бы, вот, вот давал кому-то там... Mm -hmm. все это, та же самая парадигма, то есть смысл тот же самый, что вот русские, что они 500 лет, тоже там и на то, то есть та же вот, вот эта историческая парадигма, выяснения кто все-таки корень всех зол вместо того, чтобы сказать, ну вот мы здесь и сейчас, я лично несу ответственность вообще никакую, ни за Киев, мать русских, ни за Москву, вообще у меня как бы генетика она не славянская, у меня же два там это, то есть ну грубо. Нет, то есть я как бы южный, я как бы казак вообще, то есть как бы я из Причерноморья, да. То есть я, грубо говоря, вообще в этой истории никак точно не получал Дима-то вообще-то, да, перебили... Не, в итоге, не, я просто к чему веду, то есть, а все вот в той же парадигме, да, выяснить, а кто же все-таки начал конфликт, понимаете. Или мы должны от этого уйти и сказать, друзья, Речь о морали, речь о христианских нормах, и меня не волнует, кто начал... Нет, нет, и, ну, нет тех, Вы подняли план, все равно же сказали, нет, что это вопрос. Да. А, Подняться а, на ситуацию, рефлексировать, Мне кажется, а, про Простите, я тут ставлю а, а, фразу. Я, а, мне кажется, здесь дело не в историческом а, аспекте, вопрос. А, а, а оценка требуется этому событию. И почему вот а, а, э, епископ Альберт вот, и дает оценку, да? А, а, но еще не давал, но а, пытается ее дать. Подожди, он даст. А в том плане, чтобы человек, чтобы а, окружающие люди поняли, ты на чьей стороне. Ни, ни, никого не интересуют исторические аспекты, что было 500 лет назад. Всех интересует ты сейчас за кого? И вот ты ну, дай ну, оценку Сейчас же тоже это уже история понимаешь? Это, это Дай оценку уже месяца, Люди это хотят и, и, идентифицировать уже да. я, Люди я хотят говорить. идентифицировать тебя да. Ты за чьих? За красных или за белых? Ну, вот и поэтому это... просят а, тебя раз... дать оценку Нет, я сказал он... В конфликте человек ищет да, да, ну, Кто за меня да, Он да, не да. пойдет тем, кто против него А Бог говорит о том, что Восстановление путь например, не нужно стать ходатай стать между одними и вторым. Это, это пророческий тоже, голос это тоже должен ]иться. звучать. Так пророческий голос какой? Вот Останов... мы как раз об этом говорим. Остановить. Вот то, что сейчас занимается Папа Римский, да, вот за что его сейчас осудили, там, они в Колизей тоже. Да, что русские и украинцы понесут там что-то. Крест и все, да. Вот за что осудили. Вот а, кто-то понимает, кто-то не понимает. Это тоже позиция. Позиция стать между сторонами, да. Те страдают, у них своя правда, там, они защищаются. Да? Они не участники конфликта, они не затевали конфликт, они не ругались, не врались, там, да? мы, мы Нас представляют агрессорами во всем мире, да, российскую сторону. И мне ближе все-таки третья позиция вот для священника. Uh -huh. Я ее много раз заявлял, когда выходил и на все там, митинги с Навальным. С этим я всегда говорю, кто-то должен стать между одними и вторыми. Кто-то должен, и мне кажется, что церковь должна, я говорил, давайте хоть там, я не знаю, красные кресты, все сумки, как в школе раньше, в Советском Союзе, там, все красный крест, там, девочки, ногти хотя бы эти сумки сделаем, я не знаю, но так должны встать, Тогда, может быть, церковь под... должна встать? Мое мнение было такое, да, я его придерживаюсь, что должна быть какая-то позиция. Нельзя давать власть имеющим, да, такую власть и силу, да, тем же ОМОНом, там, спецслужбам нашим, так дубасить людей, это молодежь, это дети, это... мы одного возраста, мы знаем у вас, я смотрю, в кого училище этих ребят, которых учат, на них уже третий, четвертый курс, их одевают в этих космонавтов и запускают туда. Но это же такие же дети, это такие же будущие члены нашего общества. Неизвестно, выберет он этот путь, будет он работать он там или не будет, но у него уже психика будет сломана, когда ему дали такую власть. А, а что да. значит стать между? Да? Практически это как выглядит? Вот практически ну, мы пытались вот выработать в рамках даже альянса, мы, мы предлагали. И до сих пор стоим на этом, что должно быть какая-то служба военных капиланов и полицейских капелланов. Я изучал вот, этот, да, этот, что вот, его, вот, вот обычно... работать, как заполиты работали, но это ж всегда ну, кто-то должен не, ну, обычно вот я наоборот вот, в каком-то смысле против, потому что капелланы наоборот они подталкивают. Нет, то есть нет, они дают оправдание, в вот находятся. Ну, то есть иди в бой, иди в бой, все будет хорошо. Это настрой, не Капеллан. Вы путаетесь вещей. Не про страх, то есть как бы все, Бог с тобой, то есть ты просто сразу на него нет, Но, это, это не Капеллан. Вообще наоборот. Это а, не Капеллан. Нет, я просто хорошо, хорошо. хорошо. Не то, что... угу. а? Там немножко другая. Ну. То есть, а Капеллан что делает? Мир шагнул уже далеко. Я знаком с опытом, но почему? Украинцы очень много прошли э, обучение ученого Кателанда, которые просто служат, работают, вывозят людей, э, разговаривают с теми же военными, говорят им о... Ну, тяжело оставаться человеком, но кто-то же должен это говорить. Не просто там утвердить, там, есть же инженерская конвенция, да, мы должны правильно относиться там, к воинопленным или еще кому-то. Ты знаешь вот о тех страшных событиях, которые происходят, может, у тебя кто-то там погиб. Как оставаться в это время человек Как оставаться? Как э, воинам, тем, которые и там, и там доносить, да, как Христос сказал, занимайся, чем ты должен заниматься? Не осудил его, да, не, не сказал брось все. Ну, работу себе найти, хотя звучат сегодня такие тоже призывы. Вот, но но то есть, если мы видим Евангелие, все равно. Помимо службы Капилана, еще что-то. Предполагаете? Предполагали, предлагали разговаривать. Ну, и с теми, и с теми. Но как-то с оппозицией есть больше разговоров, люди понимают все больше. А а с, с правовластными структурами, ты везде на, ну, натыкаешься на, на железную стену, нам это не надо, это все, Там Запад, это сектанты, хотя это, что Запад, ну, а... часть психологической разгрузки, кто-то должен с ними заниматься. Ну, Смотри, а, о чем, церковь... а о чем церковь может говорить? Смотри, а... церковь обо всем может говорить, мы упустили, если в большом масштабе играть, мы совершенно потеряли священника психолога, нету. Сейчас мир взял эту специальность, психологи, mm -hmm. люди ходят, и все. Хотя психи, душа, это первое, чем должен заниматься нормальное священник. Mm -hmm. Разговаривать с человеком и направлять его на путь истинной жизни да, или на правильный путь. Mm -hmm. Работать силой души. Мы, мы упустили. Вот для меня сегодня церковь, это церковь, как бы постоянно что-то догоняем. Мы дали этому миру многое, мы потеряли это все и пытаемся сейчас доказать, а это нам. Школа, это мы христиане придумали, это университеты, первые христиане. Почему? отношения к бизнесу, вообще науку. Да. А, науку да. а, Альберт, а в, чем мне, а в чем ваше мнение третье, если мы все, наверное, соглашаемся с тем, что церковь должна нести в мир евангельские ценности, говорить благовествуя, заботиться о душе. В этом мы конфликте мы я сейчас... Давай конфликт, Вадим. Да. Прозвучало первое заявление Всеукраинского совета церкви и религиозных организаций. Давайте предложим обменяться примерами, чтобы церковь. Мы сделали задницу, да, там, ну, это только вирус там, там познает, разговариваем с этим. Пошло не пошло, это другой вопрос. Но должна быть какая-то позиция, позицию церкви, которую, ну, я не думаю, что мы сейчас здесь выработаем какую-то. Конечно, конечно. Но хотя бы начнем говорить, поговаривать какие-то смыслы. Ну, в этом и есть см да. смысл, да, что как бы начать вырабатывать какую-то здравую концепцию. Что мы можем сделать, если у нас нет власти остановить войну? Что а мы можем а сделать а для и людей? И На... Власти остановить войну в церкви не было в течение двух тысяч. То есть сейчас уже быть наивным, думать, что мы сможем. Вот. Но при этом мы должны что-то делать. Да? Или просто как бы убегать. А слушай, убегать. исторически сказал, интересно, мысль такую, знаешь, что церковь одна была, не было расколов разделений. В один год Князь там Владимирский да. пошел, окей, в, в другой год этот князь. С кем а, был Бог? А? С кем был Бог? А, Честно а, говоря, а, а, вы вот вы, вы сейчас... Какая как ли все эта большая? Пойдите в эту Третьяковскую, в Третьяковскую галерею. Вот, и там как раз вот эта домонгольская икона. Домонгольская икона. И там, допустим, сражения новгородцев, например, с, да. с, с ростовцами. Вот, если писал типа новгородской, как бы, там даже. ангелы на стороне новгородцев, <свят> и они рубят этих ростовцев. <свят> вот, здесь же ростовцы, нет, ангелы наоборот, и они рубят этих, понимаете? Да? Это как бы в сознании вот, русских, то есть воевали русские только с русскими. То есть в течение вот, до монгольских период до, до монголов. Постоянно была ресня, не просто она постоянно, она как бы реально ежегодно вырезались гораздо. Слушай, маленькую просто ремонт по Третьяковке, потом передам, да. Как-то позвонили с этого города, там очень важные люди, ныне, примерно сможешь в Москве встретиться, отвезти в Третьяковку. У меня с Калуги сел на ножу, встретил в аэропорту, все там гуляли, все в Третиков американцы такие очень известные, потом надо было сидеть и на конференцию. А вот. И я ходил с ними, Третьяковки. Ну, бывает, ты вот вводишься в кого-то в музее, в эти. И потом они мне такие говорят, какая печальная история у русского народа. Смотря на наши картины, одни войны, одни страдания, одни там дети какие-то, бурлаки, все-все-все. То есть вот их глазами я не ожидал такого что люди со стороны посмотрели на все наши тысячелетия, на эти иконы, <связывающие> где <связывающие> с нами Бог или с нами Бог, там, неважно, мы очень все, сегодня Он с нами, завтра Он с ними.